Понятно, что есть те, которые еще не настолько успешны, и у них начинается спад. Но они знают фишку, а они начинают соскальзывать, и они говорят, так я знаю место! <звуки> они висят где-то здесь на корешке, держатся, и быстренько едут куда-то. Я имею в виду именно трансформационная программа. Не тренинги навыков, не тренинги по бизнесу. Это не поможет в этот момент. Здесь не вопрос умений, здесь вопрос состояния. Ну и, конечно же, есть.